Привет! Праздники это продолжаются, выходные продолжают идти своим чередом. Накануне Рождества хочу показать вам сумки, которые являются разными, которые от разных производителей. Первая сумка от фабрики Эльмаста, это производство города Пермь. Классическая жесткая форма, очень интересный цвет металлик, металлик бронза. Смотрите, как она выполнена. Обычно традиционные сумки, они ровненькие. Здесь подкрой идет в виде, видите, такой, как горочки, уголочки острые, как рожки. Благодаря этому сумка смотрится немножко нестандартно. Средней длины ручка. На задней стенке карман на молнии. По бокам очень аккуратно выполнены все строчки. Открываем. Что же внутри? Вот такой вход. Прилегающая перегородка, которая делит сумку пополам. Длинная ручка, регулируемая на карабинах. То есть карабины пристёгиваем и можно одеть сумку через себя на пуховик, на куртку. Сумку можно носить, благодаря ее форме, более всего с романтической одеждой. То есть это либо строгие костюмы, либо это платье и юбки миди. Это может быть кружево, это может быть легкое платье, шифон, блузки, жабу. В общем, такого плана. Хотя, в принципе, это может быть и строгий деловой костюм. В принципе, форма достаточно такая, чтобы уместить минимум. То есть сюда войдет однозначно какой-то кошелек, телефон, какие-то там небольшие косметички, что-то еще. Но это не для деловых бумаг, это однозначно. Но форма и цвет сумки достаточно гармоничный, позволяет носить с очень многими цветами одежды, начиная от белого. Сюда и беж подойдет, и синий очень красиво будет, и зеленый вот он рядышком, и красный. То есть достаточно очень большое количество цветов подойдет в гармонии, будет смотреться гармонично с этой сумкой. Идем дальше. Сумки моей одной из любимых фабрик Золотой дождь. Достаточно большая модель. Мешок, форма. На задней сумке карман на мунии. По бокам декором являются вот такие ремни. В виде дизайнера еще очень интересная аппликация. Смотрите, это все вырубается на машине, пришивается шеями ручную на машинках. Красивые такие цветы, лилии и бутоны. Да? Смотрите, сумка довольно большая, мешок. Ее можно повесить на плечо, на куртку напухнули. На Но между тем, сюда вошла легко папка формата А4. Ее не видно. Смотрите, выполняю, вынимаю наполнитель, и здесь папку, которую не видно. Сюда можно еще положить очень большое количество вещей, и она все потеряется. В плане того, что сумка очень большая, удобна для походов куда-либо, например, в тот же магазин, чтобы не носить пакеты. Я люблю большие сумки, потому что туда все сложишь, покладешь, вернее, положишь. И пакеты не нужны, потому что пакеты рвутся на морозе. Хотя бывает такая устроя необходимость, возьмешь того, чего не хотел, не планировал. Вот. Это, в общем, модель сумки «Золотой дождь». Мягкий мешок, кстати, не сказала по предыдущую модель. Ее цена 2000. Эта сумка «Золотой дождь» модель 1340. Основной цвет у нее идет серо-беж. Он не сильно серый, но и не бежевый. Он такой грязно-серо-бежевый, но это очень здорово, потому что он подойдет тоже практически со всеми вещами можно носить. В гармонии будет смотреться, что с теплыми оттенками, что с холодными, благодаря своему универсальному цвету. Вообще универсальный цвет как черный, так и серо-бежевый, потому что можно гармонировать, то есть абсолютно со всеми цветами одежды. Сумка подойдет для очень многой подборки вещей. Это может быть и casual, это то есть джинсы, легкая форма одежды, полуспорт, <coughs> но не спорт, это точно, полуспорт и много классики. То есть те, кто любит платьишки, те, кто любит брючки, девочки, мешочки, это для вас. Идем дальше. Показываю классическую сумку, базовую. Почему базовая? Потому что в принципе она подойдет вообще абсолютно ко всей одежде. Это цвет черный, универсальный. Здесь скомбинировано <соспит>, три вида материала. Близко показываю. Смотрите, черная рогушка. Это под <соспит> рогушка, под текстиль. Цветы теснения. <соспит> Очень красивая изелье, <вензели>, простите, кашляю. <соспит> Остаточная. Еще раз рогушка. Но здесь рогушка уже отстрочена. На передней стенке карман рабочий на молнии. Ходим, Бывает, я ошибаюсь, рабочий. На задней стенке карман на молнии рабочий. Декором данной сумки кроме строчки и э, комбинации трех видов эко кожи является еще и э, э, фирменная лебочка и лак в отделке. То есть вот здесь вставочки из лака. Они тоже своего рода оттеняют матовый материал. Фактурный, очень интересно смотрится. Ручка средней длины, которая ляжет на плечо, сядет на пуховик. И за счет того, что она мягкая, дно мягкая, она может гармонировать, не гармонировать, а вмещать в себя очень большой объем вещей, продуктов. Каких-то вы, если купили, что-то очень нужное, те же формочки для вашей пищи на работу. Здесь три входа. наполнитель и смотрим. На задней стенке карман на молнии. Вот здесь вот. И два дополнительных входа. Довольно очень объемные. И они немножко выше, ниже средние. То есть вот такая вот большая объемная сумка. И между тем она подойдет с очень многим вещами. Будет смотреться, будет комфортно, будет подружка вам на каждый день. Следующий. Сказал, заведующий. Заведующие. Так, смотрите это уже сумка более молодежного модного направления на сегодняшний день вот эти узлы на ручках сумок является шиком своего рода не всегда понимают это более старшее поколение да но вот эти вот всякие разные прибабахи и всякие разные как они сказать трендовые модели. Конечно, это является необязательным для ношения всех подряд. Это очень здорово, потому что можно выбрать из на сегодняшний актуальных сумок те, которые нравятся именно тебе. Какие-то новые приемы дизайнеров, какие-то новые фишечки. И благодаря этому можно что-то новое добавлять в свой гардероб, освежать его, тем самым омолаживаясь. Так, что интересно в этой сумке? Ручка не стандарт, да, с узлами. И она мягкаяся, то есть она очень легко будет носиться в руках, либо сядет на плечо, конечно, не на пуховик однозначно, это легкая куртка, это может быть футболка, водолазка, толстовка, это больше полуспортивный, полушик, либо casual городской, городской стиль, в общем, ежедневный. Так, смотрите, на клапане вот такие интересные защиты. То есть, как складочки. Очень легко закрывается на гнетку. Раз, и закрываем. Здесь внутри, принимаем наполнитель, смотрим. Два отделения. На задней стенке карман на молнии. У, у второго отделения, которое ближе ко мне, а которое на передней стенке, здесь два кармана, рабочие для всяких мелких предметов. Вот такая красотка. Эта сумка тоже 200. В конце видео расскажу, какие на эти сумочки ожидаются скидки. Идем дальше. Вот такая сумка. Вырубленные ручки были модны, когда мы только начинали заниматься сумками. Это было лет 17-18 назад. Ой, как давно я в этом бизнесе. Вот. На сегодняшний день все новое, хорошо забытое, старое. Вырубленные ручки в этом году неимоверно модные. Металлические ручки, либо вырубленные. То есть это идет уже сумка такого плана большая, как ведро на ручках. Она довольно объемная. Сюда не просто папка войдет, а сюда войдет очень много папок. Сейчас покажу. Смотрите, вот размер папки и вот размер сумки. Можно сказать, что это шопер. Такого плана шопера, чем удобнее. То есть, если вы поехали в поездку, даже к друзьям, или пошли в магазин, и если вы вдруг где-то остались ночевать у друзей, непредвиденное, то есть вы можете в такую сумку положить очень много вещей. Либо вы пошли в спортзал даже, то есть собирались, не собирались, но где-то спланировали, а там как получится. В принципе, это сумка, которая подойдет вам именно для этих целей. На передней стенке два рабочих кармана. И прием дизайнера, смотрите, какой интересный. То есть бегунки закрыты планочками. Вроде бы планочка, вроде бы как-то видно, непонятно. А вот так открываешь, получается петелечка вот такая удобная, которую удобно передернула, закрыл. И рабочие кармашки, их два на передней стенке. На задней стенке черная основа, на передней получается такой серебряно-бронзовый металлик. С вот такой красивой вышивкой. Это между тем и аппликация, которая... Каждая буковка обшита... Ближе покажу. Строчкой. То есть это и аппликация, и вышивка одновременно. То есть вот такая интересная моделька. Здесь предусмотрен средний длинный ремень. Он не длинный, он нерегулируемый, но он вот так декорирован. Планками и клепками. Между тем он может сняться и можно носить просто сумку за длинную ручку. Ой, за короткую ручку вырубленную. Так, осталась еще одна модель. Эта сумка тоже 200. Классика. Строгая, формованная, но интересная за счет своего кожзама. За счет этой кожи. Смотрите, цвет основной сзади черный. То есть для тех, кто хочет темную сумку, да, но между всем не совсем комфортно, чтобы она вся была черная. По бокам цвет серый. На передней стенке цвет серый такой красивый, машины, он а, очень приятный на ощупь, он вот такой не он не фактурный, но не гладкий, вот такое ощущение будто как он с легкой замшей. И вот здесь вот вставочка идет, вот такие цветы гибискуса, и они прям теснение такое, как будто впечатление будто оно вышито все. Получается в основе все и три цвета комбинированы. Ручки острочены черным. А на задней стенке кармашек отстрочен серой строчкой. То есть даже вот такой элемент продуман, чтобы сумка смотрелась гармонично, чтобы вся композиция собиралась воедино, дизайнер продумал даже эту мелочь, заднюю стеночку. На задней стеночке кармашек отстрочили серой ниткой, Хотя, в принципе, можно было отстрочить и черные, и в глаза бы это не бросалось. Но здесь именно подчеркнуто, что строчка очень ровная, что здесь кармашек, и это смотрится довольно гармонично. Внутри один вход и два отдела. Прилегающая перегородка, которая делит сумку пополам. На передней стенке два кармашка, на задний карман на молнии. И есть удлиненный ремень, который цепляется по бокам на карабины. И благодаря этому сумку можно повесить на плечо. Ну все, девчули, звездочки, сегодня все. Ну как комфортно сидеть у елочки. И так не хочется, чтобы праздник заканчивался, потому что благодаря елке, которая стоит, всегда хорошее настроение. Можно включить ее, чтобы она моргала, мигала, и ощущение праздника внутри, такого душевного комфорта и тепла сразу возникает, даже если нет настроения. Ну все, пока, люблю вас. Пока-пока. А, я забыла. Девчонки, мальчишки, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне это очень важно и очень нужно, для того, чтобы мой канал продвигался чтобы росло количество подписчиков. Пока. Не сказала, не сказала, забыла. При покупке, заказе сумок из этих коллекций, которые я записываю, выкладываю, скидка 10 процентов для моих подписчиков. Пока.